Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим 2020 годом, компании Мегастом, пациентов, коллег, партнеров. Желаю вам здоровья, всего самого наилучшего. Пусть уходящий год станет для нас всех еще одним этапом на пути к осуществлению мечты. А год, приходящий, ускорит ее осуществление, откроет все двери к большому успеху и покорению любых целей. Будьте счастливы и успешны! Будьте любимы и востребованы, верьте в чудеса и создавайте их своими руками. С Новым годом!